Холодными зимними вечерами, когда на улице, блин, минусовая температура, что делают все люди в выходные дни? Они сидят, играют в танки, а Глобус не может себе этого позволить. Мы сидим, нарезаем вам видосики. И сегодня у нас первый видос из серии cbr 600 rr Давайте по 10-балльной шкале в этом видосе, потому что предыдущие оценки прям зашли народу. Это будет первый мод из серии. Так, и документы вы с собой захватили, да? Угу. Вы <звучит> не против, чтобы лучше было слышно? <звучит> На камеру можно вот так микрофон повешу? Пожалуйста. <звучит> <Спасибо. звучит> угу. Так, пока пройдемся по резине. Так, это у нас данлаб, да, спортмакс. Давно ставили? <звучит> А где, где покупали, ставили? Просто я не знаю, кто ее привозит сюда вообще, в Россию. Ой, я, я тут брал в интернет-магазине, а тут покупал... Перед покупал, не помню, Ну, в магазине. 15-го года там резина. Же, там же и меня, да. Ага. Решите, я пока пройду вот сюда. сюда. Спасибо. И тут у нас Мишлен. Пауэр. Да, первый. Вот так вот позернуть чуть-чуть. Power. 18 год, в принципе, можно не менять. Да, заднюю вообще бы я, конечно, старенькая уже. Вилочка подтекает, да? Да нет вроде. Ну вот она сочится. Это она, это я ее заливал в виде. А, ВД -шки? ВД -шки заливал, да, я её на зиму Понял. Метал. что прям как тут как-то сильно прям обильно. Ну может быть. Не-не-не, вилка не течет, видишь, нормально. Угу. Орижиналь. Котка, царапка. Котка у вас была, да? Да, котка моя. Ну так завалился, гонца я на куске сортанул на поворот. Зеркало не оригинал. Он сразу упал. Зеркала нет, я Одно менял. Одно зеркало оригинал, да. Я его сам менял. Там, угу. Он даже где-то оригинал лежит. Здесь Стэнли написано оригинал. Дай, пожалуйста, толщиномер. Вам спасибо. Так, толщиномер, микрометр так 4 миллиметра три с половиной минималка 3,5 минималка еще получается 0 5 миллиметра еще есть пробег у него сколько 60 то что брал вот я ничего не скручивал я думаю 55 60 здесь примерно 4 миллиметра диски ходят 70-100 тут как бы да. осталось треть поэтому я предположил что здесь примерно ну и живые диски Диски? Да Я не против, потому что по остаток такой Так, трубы у нас под ржавенькие чуть-чуть А, документы можно попросить? Да Спасибо ПТС? Да, ПТС -ку. Сейчас пока диск посмотрю 4,70, 4,69, 4,67 Даже... ну, Спасибо так, пластик у нас похож на оригинальный, да? Оригинал пластик, Виз, насколько да? я понимаю. Да, да, да. Так, ПТС-ка, птс, -ка, ПТС -ка. Смотри, главное здесь смотреть, потому что здесь уже ПТС-дубликат, да? Дубликат, оно возилось, дубликат. Он возился, дубликат. Как он может возиться дубликатом? Ну, он дубликат был в находке, когда он в Россию возился. Но здесь не находка. Это дубликат, я дубликат не делал. Здесь написано дубликат выдан. Правильно, да. вот. Получается, вот в один поставил. Ну, там на первый, учет. там магазин ему вез, и он сразу первый его взял. Но он не может. Нет, я просто к тому, что выдается ПТС только в таможне, а после таможня уже выдается, соответственно, ну, да, да, при да. заполнении. Соответственно, да. насколько я понимаю, данный ПТС выдан в ГАИ, соответственно, это уже дубликат. Вин номер не установлен. Потому что здесь короткий вин идет, здесь идет номер рамы, номер рамы транспорт да. PC30. Номер движка номер рамы. Так, номер рамы PC371. PC3. А, 3PC, почему 371? Так, и номер двигателя. Номер двигатель снизу легче смотреть. С той стороны, да, там труба мешает. По задним А? То, что он жирный? Это он в этом, видишь. А, а вот, так, задний, не, задний непонятно. Да, почему под, под лаком наклейка, да, я пройду туда? Продиктуешь мне номер вот этого вот, э, двигателя, вот он, PC37E. Сейчас я найду его вот здесь. Ага. Видишь, да? да? Дальше цифры 100, сколько там? 130 или что это? 130, 3,09. Да, похоже. Это он. Ну то, что тут привлекат, тут может быть стоять всё, что угодно. Но главное, что он с ним стоит на учете. Соответственно. Так, что у нас тут? У нас кайрич стоит. мистер Мото, да? Аккумулятор брали. Может, да, нам, но это я убрал год два назад. Спасибо, возьмите, пожалуйста. Да. Ничего не прикрутили, да? Так, 12 ловился. Да, да, не, не наживилось. Вы имеете в виду, что винтика там нету, да? Не, не, гаечки. Все да, есть, все есть. Скажи. Может, не попал? Ну, верно. Мне кажется, там гаечки нет. Можно пока ключик? А, вот. А ключей сколько? Два. Два ключа, это хиз, да? да? Да. Оба чипованные. Дубликат делали, или он так приехал с двумя ключами? При, у, вас, не, так, при... у меня с двумя ключами был. двумя <связь> Да нет там гаечки, я ее не вижу, просто она видимо выскочила. Здесь вообще не... Ключ не срабатывает. Я пока заднюю открою. Можно? Замочная скважина не, не размученная нормальная. Вот что-то там сработал, приборка сработала. Так. я так положу пока. Пробег 25 чего? Километров. Я этому не верю, конечно же. Ну, я 15, думаю, здесь километров. примерно тысяч 1050, наверное, двазавтва побольше. А здесь внешне, там будете держать, тогда давайте его сейчас заведем. Можно вот так вот, вот так вот Так, 12 вольт. Выключаем аккумулятор 12.3, просадка 1211,9 и смотрим просадку не ниже 9 во время завода. Отлично, хорошо. А, нет, надо держать ее. послушать. А как будет теперь будет? Так и будет держать. Да, ну, что делать. А есть отвертка, чтобы хотя бы палец у вас не нагревался? Вот видите. Есть. А то, есть палец нагреется, будет неприятно. Угу. Так, винтики здесь оригинальные. Крутились. Держите. Ага. Да, чтоб просто не нагрелся, палец. Так. Заряд пошел. Это все вд да? Вот мокрое, это это все ВДшка. ВД. Так, слушаем Сцепление на холодную. Как надо шумов лишних не посторонних не вижу а по слайдера задел это вы сняли да сняли вот это я брал не было этого слайдера а, а такой так лежит да, да. я вот не одеваю хорошая вещь просто. вот эта ну, что, вещь руки туда ходят меня нет, этого медленно нет, знаете как руки не дошли а потом не дай бог падения это, знаете как обидно вот я просто сам по себе знаю а ну ладина упал а то думаешь блин что я не поставил Радиатор я нас... езжу редко, просто, редко да? Я по командировке Я бы это продаю а, Я на нем проехал а... Радиатор что, Дай мне замерить, замерить Температуру Радиатор на новый не похож Типа что его только поменяли Там все оригинал Тут у нас все Оригинал Тут фонды написано Все как полагается Смотрим у нас нагрев этот есть, этот есть Этот есть Этот есть Все четыре завелись Сейчас у него прогревочный режим идет Колодки в норме Тут колодки Тут колодки Не вижу пока И Тут колодки тоже в норме Пару я посмотрел оригинал Здесь тоже для оригинал, это очень радует реально. Это вот очень радует, что вот здесь даже оригинал написан. Одна одно зеркало не оригинальное. Здесь было. падение это ваше, да? Да-да-да, вот, вот. Я понял, да. И слайдер. Ага, и вот, да, вот только да. да? А там слайдер стоит. Он целый, да. да. Тут слайдер стоит, да, и он целый. По шуму двигателя ничего сказать не могу Нормально Здесь винтики везде оригинальные Винтики везде красивые Здесь винты тоже оригинал Никакого китайского я не вижу Посмотрим на наличие ТТП. Так Проверим, что у нас за паук стоит и Паук похожий на оригинал Очень сильно похожий Потому что китайский график целиком и полностью проверим на толщину его да паук толстый его только так можно проверить потому что китайский паук очень тонкий здесь он очень хорошего качества поэтому скорее всего это оригинал вот. смотрим теперь разбиралась тут или нет тут все оригинал ничего не крутилось здесь вилка может быть один раз разбиралась не могу сказать что жестко что-то винкот а, усмерили посмотрели упоры есть один раз вилка разбиралась скорее всего менялся подшипник на заднем ездили нет, нет. здесь разбирался просто это разбирался мне когда меняли я когда брал у меня саль. Под... подсачивался саль да я имею в виду нет разбиралась вот это вот где ну, рулевая рейка, вот это вот разбирался мне перетянули этот Ага. Когда собирали, обратно перетянули, он меня валил. То есть я отпускаю руль, он ага. там ходил. Ага. Я своему мастеру отдал, он, а, и он, он здесь да. тоже делал, они я понял. Я, мне... я думал, вы думал, имеете в вот эти только. Не, не, и нет, здесь нет. тоже, да? да. А, подшипники меняли там. Подшипники здесь не менял. Я менял только вилки. А, и ссади. Ссади, да, да, часть. а здесь, получается, тоже лазили, крутили. там, да? Здесь крутили, они мне да перетянули, блядь. Я к своему уже поехал, нервай был. Вот сразу вопрос, надо ездить своему мастеру. Ну, Хотел быстрее попробовать да. зарядка есть нормально. Да, нормально. Так, зарядка идет, пластик везде красивый. Вот здесь пластик под вопросом, оригинал он или нет, либо он перекрашенный. А, да, Honda. Honda. Вроде оригинальный пластик. Вроде бы оригинальный пластик. Почему он под лаком идет, я не помню. Может быть даже наклейка должна быть под лаком. Я могу ошибаться. А может быть сверху лак лакернули. Так, и вон здесь вот, вот небольшая косточка есть. Вот такая вот. Труба не стоит, это хорошо, но с ней все равно могут быть проблемы с постановкой ГАИ. Тут никакого китайства я пока не наблюдаю. Обороты упали. А, вроде как сейчас все хорошо. Цепь я вижу. Звезда живая. Цепь стоит дидовская. Да, дидовская цепь стоит. А, резину мы сказали. Побитых дисков я не вижу, вот здесь вот такая вот кодка Вот такие, да, Кокос, вот длинные делают? Удлине... Удлиненные, да. да А эту меняли подножку, да? Да Целиком она отломалась, да? Я менял, да, она отломалась А получается, об этот болт не купили, да, вот который снизу? Я не знаю, здесь есть, здесь по-моему, нет или есть Там есть это, а, это... Ну, значит, я его просто это не, куп... не, оригинал, я я его не да? купил, да, это не оригинал, это не оригинал. Ну может быть вполне, Но может быть. Цвета. Да, они разного цвета, да. Если присмотреться, да, этот более Какой, насыщенный, этот более красный. Этот более темнее чуть-чуть. Я вижу, да. Но может быть хвостик поменяли, кто-нибудь там, я не знаю. Либо. Ну, вот этот пластик непонятно на самом деле, потому что его не прощупаешь там. Но он выглядит очень хорошо. Здесь наклейка под лаком, здесь наклейки не под лаком. Вот здесь, кстати. Здесь наклейка под лаком, а вот это нет. Так должно быть не под лаком. может из них менялось. Хотя... Не, бак навряд ли, я сомневаюсь. Что не, бак... не бак, просто накладка. Под я... да, да, бак... да, бака там далеко. Не, я думаю, что, я скорее ввиду... всего, вот это вот оригинал, скорее всего, и вот это оригинал. А вот эта вот накладка могла быть поменена. Ну, мало ли там по какой причине. Может, его там коснули уронили, потому что здесь все наклейки, все как полагается, они не под лаком. Вот здесь под лаком. Ну, как бы это под вопросом, я могу ошибаться. Но там написано фонда с той стороны. Вот, поэтому тут как бы очень спорно, вот там есть небольшая трещинка на пластике. Здесь у нас вроде все красиво. Векового костроля бы я тут не вижу. Перетертый тросиком вот небольшое вот это вот место. Тросиком перетерто. Вот за кончиком показываю. Вот он. Сейчас она Вот около винкода перетертая тросиком. Это тоже нормально. Это у нас аварийка аварийка, аварийка работает давайте посмотрим интегрированный стоит стопак не оригинальный так, здесь поворотник сработал да, и здесь поворотник вроде сработал да. так, смотрим дальше Русский не оригинал, вернее рычаги, но тормоз не проваленный грипса оригинальная, грузик оригинал, только его надо подтянуть да, так, дальше выключаем все это дело BB есть, поворотник есть, поворотник второй тоже есть. Свет ближний-дальний есть. Стоп-сигнал. Постопоки. По, по ага. И задний. Ага, есть. Все, отлично. Все, вопросов пока что нет. Отпустим еще раз, послушаем на низких оборотах. Вот сейчас пока с прогревочного режима ушел, поэтому сейчас обороты пониже ставим. Слушаем сцепление. Ну, мне все нравится реально. Так, а цена какая у него? Ну, выставлено 290, я за 280 отдам. 270 я его забрал. 270. Нет. нет, да? 270 меня берут. Я, я хочу. Я понял. Вы просто вы завтра забрали за 270 его. Не, не отдаете? Нет. 280, да, это предел. Я понял. Я за человеку сообщу, у меня в принципе все.. Ого! Перезаряд пошел. Перезаряд а это пошел. Значит? Это значит, что нехорошо ему. А не может быть, тут просто сигналка подключена? Нет, просто именно идет перезаряд. Тут может быть из-за аккумулятора еще, конечно, вопрос, что <звы> аккумулятор тоже можно, но перезаряд это нехорошо. Аккум старый, ну, может сезону 3 китайский. Это <звы> тоже плохо. Сейчас я ему дам чуть-чуть. У вас даже лампочка вот сгорела сразу, видите? Я лучше не рекомендую тогда еще баловаться, 20 вольт будет, у вас могут и мозги сгореть сразу, и все фигня, отпускайте. Это реально не очень хорошо, я думаю, ну, надо я смотреть, думаю, что с это, реле Я зарядки. думаю, что Есть. это Может быть но скорее всего, реле зарядки, я так думаю. Но так а мне все нравится, единственное, только вот надо разобраться, потому что моего знакомого, у нас он обслуживается, у нас просто сервис свой, ну, у него был такой же перезаряд, я просто поставил ему вольтметр. И он говорит, еду, говорит, я смотрю, а у него китайский, не китайский, самопальный стоял, говорит, реле зарядки. Вот я еду, смотрю, у меня 15, думаю, говорю, хорошо как. Еду говорит, дальше, 16. Он куда-то там в Тверь ехал а -а -а. куда-то. Еду потом смотрю, 17. Думаю, что за фигня? Я вроде выключил, постоял, покурил, говорит, ну поехал дальше. Смотрю, вроде 15. Ну еду дальше, ну напуганный. Еду дальше, это вот закон вот смотрю, потом а -а -а -а. дорога, дорога, дорога. И я короче еду, у меня тух и все тухнет, все свет потух, поворотники потухли, все а -а -а. вот сейчас а -а -а -а. лампочка перегорела. Поэтому это реально опасно. Он мозги покупал, он покупал приборку сразу. Поэтому вот эта вот фигня это очень опасно. Перезарядно надо за ним следить очень часто. Вот, так меня ничего не пугает, кроме вот этого перезаряда. В принципе, то, что стекло, ну в смысле зеркало э, не оригинал, это в принципе нормально. И цену я думаю, с вами, с вами человек связывался, да? Ну, он что-то поговорил, сказал, что тут подъедет. Ну да, да. Если что, да, короче, либо с ним, да, либо все туда. Спасибо вам большое. Да нет, здесь ничего, здесь всего доброго. Сейчас, всю подвеску прокачаю, но это уже не на камеру. Спасибо. Пожалуйста. Посмотрели мы этого РР. Мне в принципе все нравится. Каких-то там костролябов я не увидел, как обычно. Вернее, не как обычно, я их вижу Но с перезарядом это, конечно, бомба неприятная Даже вот лампочка сейчас перегорела Вот, у нее перезаряд 16-17 вольт Это не есть хорошо Может быть, это потому, что холодно Может, потому, что аккумулятор так себя плохо чувствует Но, как бы, это вообще неправильно Что-то мне показалось, что дороговато Ну, дороговато за 2000 какой там он шестой? Шестой Ну, это, ну, как бы, дороговато, знаешь Это сейчас ты посмотришь на ценники на в, этом, в интернете Посмотрел, ты... Посмотрела. 7-й ну, 250. Ну там хлам какой-нибудь. Короче, ладно. Это Алена, это Инна. Меня зовут Патрик, канал Глобус Мото. Всем пока. Давайте оценим этот мотоцикл по 10-бальной шкале. Все ссылки будут в описании на остальные последующие мотоциклы. Погнали!